Зря я, конечно, насчет глубокого анализа, какой глубокий анализ, он, конечно, великий талант. У него великий талант Балаганщика Острослова. Ну, не аналитики, Я ни разу не слышал, между прочим, чтобы он что-то говорил там негативное про Путина. Ни разу я не слышал, да, а у нас очень важно. Ты за Путина, ты против Путина или ты нейтральный? Вот я думаю, что Синдеройч как раз нейтральный такой. И мы таких нейтральных очень много знаем. Да? Такие примеры были вначале. Говорухин был очень против Путина, а потом стал нейтральным, а потом стал о, помогать Путину. Боярский, Марк Захаров. То есть еще раз мы убедились что в верности того суждения, что талант великого балаганщика никого автоматически не делает великим человеком. Даже порядочным человеком этот талант не делает. Работ Шенгеровича людей смешить. Ну вот он посмешил людей еще раз. Вот человек тут написал, сейчас найду. Вячеслав, он посмотрел ваш мультик и приревновал. Вы на его поляну замахнулись. Сам он сыт, так откровенно и талантливо тр -тр троллить, наверное, тралть, троллить Путина, но ревнует, думает, наверное, сам бы я сделал лучше, но су. А Мальцев не сыт. Значит, он герой? Нет. Все саты героев нет, поэтому он провокатор. Это логика завислего труса. Ну, может быть, есть в ваших словах доля правды, но я думаю еще некоторые, так сказать, моменты раскрыть. Ну, посмотрите, кто кормил всю жизнь Шендерович? Откуда Шендерович получал деньги? Он получал всегда деньги, украденные у народов России. Всегда. То есть его кормил вначале Гусинский, да? Ну, я думаю, что и как продолжает эта группа кормить. А вот давайте поговорим с вами, чем Гусинский, например, от Дерипаски отличается, а? Ну, Гусинский рассорился с дочкой Ельцина, и поэтому у нее случился геморрой такой, да? А Дерипаска не рассорился, а наоборот, вроде даже породнился, и поэтому у нее все нормально в жизни, да? То есть вся разница между Гусинским и Дерипаской в том, что Гусинский поссорился с дочкой Ельцина, а этот не поссорился. Так Вот вопрос, что было бы, если бы получал деньги не от Гусинского, а от Дерипаски, а? Давайте пофантазируем Что Шендерович меньше бы любили Да больше бы его любили Причем сейчас ватная публика его любила бы э -э, Как любит например Соловьева да? то, то же самое У Соловьева тоже великий талант Балаганщика Но просто Шендерович поставил не на ту сторону Понимаете на другую сторону Он поставил Вот и вся разница Он же не на народ России поставил что можно про него сказать? Это классово-чуждый элемент. Вот если бы коммунисты взялись говорить, они бы назвали классово-чуждый. Классовый Всегда содержался на деньги, украденные у народа России. Поэтому глубоко противны все те, кто хочет прекратить ограбление народов России. Это же совершенно очевидно его все устраивает, он кайфует и умничает там на эхо Москвы в тот момент, когда эти самые народы погибают, просто погибают. А он кайфует. Он что хочет менять? Вот что? Как, какой, какое будущее по а? Это взять одних, поменять на других. Взять, выкинуть дерипасок, поставить гусинских. Ну ведь так. Дело к развязке идет, мы это видим. Мы видим, что Вова там вон с палочкой ходит, весь гнилой там, шишечку показывает и так далее. Приемников ищут. Понятно, что никакие приемники не прокатят, потому что уже все нагрелось и все. И как только случится перемена, пойдут другие перемены. Поэтому кто самый опасный для всей этой публики? Мальцев самый опасный. Ну, потому что Мальцев единственный заявляет там о том, чтобы простить долги, о том, чтобы не грабить народ и так далее. Все остальные хотят одну шоблу поменять на другую шоблу. Вот и все. Поэтому Мальцев самый опасный для них. Поэтому самое главное им даже не, не, не какому-то Шойгу помешать, Мальцеву помешать. Вот для них самое главное. Для них Шойгу это не проблема. Они с ним всегда договорятся. С Мальцевым они никогда договориться не смогут. Почему? Вот меня спрашивают, почему нам договориться не смогут? Ну, если раньше не договорились. Вот если со всеми этим Шамдоровичами раньше договорились, а со мной ни разу, меня ни разу не купили, продавали меня миллион раз, но не купили меня ни разу и не купят никогда. И вот... По поводу конкретных претензий к Мальцеву, как говорят, вот мы там, Мальцев, он такой-такой. Конкретно, что можно предъявить Мальцеву, кроме вот этой лирики, которую можно еще и Егове предъявлять, блять? Да? Что можно Мальцеву предъявить, кроме любви вот этой вот? Ничего, вообще ничего, ни власти не могут ни хера предъявить, ни Шендеровича, никто не может предъявить. Мне что, не нужно было говорить о революции? Конечно, нужно. Это единственное, о чем можно и нужно сейчас говорить. Не нужно было говорить о будущих переменах, конечно. Если кому-то не нравится моя революция, пусть они устроят свою революцию. Но им нравится сидеть в теплых кабинетах, блядь, ковырять в носу и рассказывать, какие они демократы, и как они защищают народ. Я, к сожалению, свою революцию не могу сделать один. Мне нужен народ, чтобы сделать революцию. Поэтому я буду призывать к революции. Буду призывать народ. Кем бы меня там не называли, блядь. <свот》свот》>. Так что сейчас, кстати, хороший момент. Путинский э, очень... Красивые каминг-ауты делают. Вот пишут мания величия 80 уровня. Это мне что ли, голубчик, ты нас не слушаешь. Я уже многократно говорил: не мания величия это неправильно. Бред величия. 80 или какого? У бред величия не бывает уровней. Голубчик Аркадий Голубев. Понимаешь? И если такое огромное количество пидоров сделало каминг-аут политически, открылись. Значит, э значит, это нормальная мания по, по, по, по твоему, да, э как бы твоими терминами нормальная мания величия, значит, правильно. Нелюбители Мальцева, Голубчик, Аркадий целуют, ой, цитируют из Мальцева целые вот такие вот. Э абзацы, да, огромные абзацы, цитируют практически наизусть, да, и при этом ненавидят Мальцева, рассказывают, какой он негодяй. Почему же они его цитируют? Они даже не знают, что это Мальцев. Они думают, что это народное творчество. Понимаете? То есть Мальцев где-то сказанул, ну, в своей передаче, естественно, это разнесли. Они это где-то получили. И они уже переваривают это народное творчество и высказывают. Один там придурочный журналист вообще как вы помните, целую неделю смотрел Мальцеву и читал твиттер, ну, твиттер общий, да, не только Мальцева, а потом в конце недели все это выдавал за свое, и при этом ненавидит Мальцева. Мальцев, ты Шиндеру даже в подметке не годишься. Тина Короля очень хорошо, а я и не собираюсь идти Шиндеру на подметке. Голубушка, не собираюсь. Поэтому это очень хорошо, что я не гожусь. Действительно, я ему не гожусь на подметки. Да.